И едут в одном купе молодожена и армянин. Увидев, что армянин заснул, молодожены решили уединиться. Залезли на верхнюю полочку и начали там шуры-муры, шуры-муры. Она дорогой, а давай, если у нас будет мальчик, назовем его Костюм. Да, конечно, вдруг резко тормозит поезд, они все падают, на армянина. он так встает, отряхивается и говорит «Слышишь, забери, своя жена, забери свои вещи!» Вытирает лицо и говорит «И Костя тоже забери!» Всем приветики! Как дела, как настроение, как выходные проходят. Ой, мы сегодня не поверите. Прям спонтанно собрались и рванули в парк. У нас сегодня была велопрогулка. Велосипеды взяли, если такой прям со скоростями. Блин, гоняли, наверное, 2-2,5 часа. Маленького с собой взяли, думала, все, нет. Кричать, визжать будет, нет. Ну, мне пришлось велосипед взять такой с креслом с детским. Уцепился, рад, доволен. Молчал, конечно. Потом я ему маленький такой велосипед взяла. Тоже прям педали что-то крутит, прям там наворачивает. Вот как-то так нагулялись, а то от души ноги болят. Пипец, конечно. Хотела вам сказать, не забывайте присылайте свои анекдоты. Ссылочки есть в описании под видео. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока!